Ну, привет. Сегодня решил записать видео, как говорится, юбилейный вопрос миллионный появился. Записываю на него автоматический ответ, который буду давать в виде ссылочки. Итак, очень частый вопрос по поводу запчастей на штатный глушитель Suzuki M109R WZR 1800 M1800R, он же Intruder Boulevard. Так вот, Сегодня хотел бы показать, что является частями глушителя и как он разбирается, а что является неделимой частью. Что можно купить на заводе или где-то найти БУ, а что является нераздельными частями. Или, например, когда вы будете покупать бу глушитель, вы определите, обрезан он или нет. Итак, перед нами почти в полном сборе штатная выхлопная система. Это нижняя флейта, вот она как есть, как мы здесь видим, она переходит в патрубки. На самом деле, вот эта вот вся часть, нижняя флейта, вот этот хром, вот эта вот часть и вот эти вот патрубки являются неделимой частью, они сварены и не разбираются. Вот представьте, вот такая вот вещь, вот такая вещь. Является неразборной, условно неразборной, то есть для того, чтобы ее разобрать, вам понадобится обязательно болгарка, потому что здесь все сварено и просто на запчасти не, э, не разбирается. На заводе это прода продается как единая часть. Единственное, что здесь снимается, это вот этот вот холодильник. Вот этот холодильник тоже можно приобрести отдельно и он снимается. Ну просто я не стала сейчас его разбирать, он держится вот на таких же хомутах. Дальше. Еще раз запомнили, вот эта вот большая часть является единый целым. И если мы, например, видим вот такой вот штатный глушитель, то мы понимаем, что здесь на него напали люди с болгаркой, потому что здесь его просто отпилили и поставили, вы распилили на части выхлопную штатную систему, удалили часть флейты и здесь, и здесь, да, и вот эти вот остатки насадили, на места ну здесь как я говорил, вот это вот эта часть съемная здесь так и должно быть а вот здесь вот то что она отрезана болгаркой поэтому вот такие вот глушители штатные это колхозный тюнинг на который нападали с болгарками и естественно вот это вот восстановить без покупки основной части не получится основная часть стоит не мере но так продолжаем верхняя часть верхняя флейта она продается Отдельно ее можно приобрести отдельно. Надевается она вот на этот патрубок, на эту трубу. И, соответственно, представляет себя единое целое, когда закручивается на вот такой вот хомутик. Также, на, если мы покупаем саму флейту на заводе, она идет вместе вот с этой накладкой. Накладка также, вот саму флейту нельзя приобрести без вот этой накладки, она идет автоматически, но саму вот эту накладку, вот эта часть, она с флейты снимается вот, целиком. Держится она здесь на хомутиках, как видите, вот. Ее можно приобрести отдельно. Также вот эта вот наклеечка, это является пластик, единственный пластиковый элемент, наклейка на двухстороннем скотче держится на холодильнике, ее тоже можно приобрести отдельно. Далее. Из вот, этих, из вот этого змеевика, из основной большой части, выходят два колена, которые крепятся уже к двигателю непосредственно. Колены тоже можно приобрести в сборе, можно также на них приобрести отдельно хром. Вот эта часть, она тоже снимается. Также и на этом. Как в сборе, так и отдельно хром. Кроме того, здесь на сам змеевик надевается еще отдельная накладка. Сборная накладка. Она тоже продается отдельно на заводе. Представляете себя вот эту часть. Вот эту вот часть. Вот. И здесь второй элемент пластика. Вот видите, вот я раньше его показывал. Вот второй. Это тоже накладка. Она чуть подлиннее. Она тоже держится на двойном скотче. Ее можно приобрести отдельно. А вот саму вот эта вот часть, несмотря на то, что она состоит из двух частей. Вот видите, здесь накладочка такая вот на расстоянии. И вот это, на этом хроме. То есть вы приобретаете вот такую сборную конструкцию. С обратной стороны, у меня просто нет сейчас а, с, в снятом виде, с обратной стороны вот эти вот конструкции соединены болтами. А, болты с той стороны а, головка у болтов и головка заварена. То есть для того, чтобы, например, снять вот эту верхнюю храмулинку относительно вот этой вот. Вам с обратной стороны нужно будет срезать э, два болта, две головки, и э, она вот эта верхняя часть отсоединится. Но на заводе продается вот это как единая часть, как единая конструкция. Вот эти две две в сборе накладки, как единый холодильник глушителя. И сверху вот таким вот образом надевается еще один элемент защитный накладочка. Вот она, она. Тоже можно ее приобретать отдельно. Еще обратите внимание, что э, интрудеры и бульварды м 109 R и м 160 R отличаются тем, что на интрудерах м 160 r находятся два лямбда зонда. Один лямбда зонд находится на дальнем, который э, правый э, патрубок э, колена, которое крепится к двигателю. Вот оно непосредственно. А второй, лямбда, вторая лямбда находится на неделимой части, вот на этой самой большой части, на левой трубе. На э, бульвардах на М109 эти вещи отсутствуют. Имейте, пожалуйста, в виду, если вы покупаете на интрудер, э, то вам нужно э, либо сюда вваривать лямбда-зонды, вот, либо искать глушитель с лямдозонами. Но э, по форме и по всем э, вещам э, э, и глушитель от М109 ничем не отличается от э, Трудровского только наличием вот этих лямдозонов. И даже, э, например, вот здесь вот э, накладки и прочее не мешают э, на глушителе от М109 установить, просто прорезать дырочку и варить лямды э, в нужном положении ну вам, естественно, нужно будет образец, как они, в какую сторону э, но вы на оглушитель от М109 легко можете варить лямды э, для установки на М1800R-интрудер вот, для примера, бульвард. вот это колено, которое э, у нас правое должно быть с лямдой, здесь оно совершенно чистое видите, и здесь вот здесь вот должен находиться еще а, одна лямда, а, если это у нас был бы интрудер. Тоже, опять же, здесь нет. Но место для установки, доступ к трубе совершенно свободный и можно при желании сюда вварить. Так что обменивать а, глушители, штатные выхлопные системы а, между интрудером и бульваром, а, нет никаких проблем. А, то есть, если лямды а, есть, они вам не нужны, их можно вырезать и заварить дырочки и будут у вас, будет у вас М109 глушитель штатный либо на М109 глушитель варить лямды купите их отдельно или БУ и варить в нужные места проблем не будет при покупке БУ глушителя обязательно э, проверяйте наличие тросиков которые вот должны находиться здесь Видите, тросики сервопривода вот здесь находится сервопривод что такое сервопривод, ссылочка сейчас появится на другое на старое видео, вы ознакомитесь если не знаете тросики вам понадобятся для того, чтобы установить, например, если у вас был прямоток и вы хотите установить штатную выхлопную систему вам понадобятся тросики которые подключат, должны подключаться к сервоприводу, к рабочему сервоприводу которому это управляют мозги мотоцикла и он будет дергать вот за эти тросики и управлять заслонкой, и постоянно открывать, закрывать ее периодически. вот Обратите внимание, что вам понадобятся вот эти вот вещи. Если их нет, э -э, вместе с выхлопной системой бушной, которую вы покупаете, и если у вас их нет, то нужно позаботиться, чтобы их найти. Ибо просто так прикрутить, навесить штатную выхлопную систему ни на интрудер, ни на бульвард, не получится. Это имеется в виду, если 1800, это 709, WZR 1800, M1800R. Обязательно должен быть подключен сервопривод на эту выхлопную систему. И обязательно он должен управлять в штатном режиме заслонки, которая находится в этом глушителе. Иначе это все... В принципе, не и не нужно. И работать не будет. И также, сейчас у ссылочка еще на одно видео. Проверяйте, чтобы здесь не было во флейтах насверлено дырок. Вот так называемый кинем-громашка. Чтобы здесь по периметру не было насверлено вот таких вот, например, дырок. Вот. Ссылочка на видео сейчас появится. Тоже посмотрите, что это такое. Итак, меня зовут Павел, internetlife.ru. Все контакты э, есть э, на каждом ресурсе, где вы меня смотрите. Это ВК, Facebook, Instagram, э, мой основной сайт или канал на YouTube. В правом верхнем углу обычно есть переходы на соседние ресурсы, а также контактная информация. Все время доступен для ваших вопросов, а также под видеороликами на YouTube есть полная контактная информация, включая мессенджеры. Ну и связывайтесь, как вам будет удобно. Всем пока!